Мне нравится, что вы больны и мной. Мне нравится, что я больна и вами. Что никогда тяжелый шаг зимой не уплыет под нашими ногами. Мне нравится. За можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не расстись удушливой помой, всегда за пригаснувший трудомани. Спасибо вам и сердцем и рукой за то, что вы меня не знали сами, так люб. Покой. За это не зарадных часами, За наши неулянные подлобой, За солнце и у нас в голове, За то, что вы больны, увы и мной, За то, что я, увы, больна и вами.